хотите бабах да будет вам сейчас бабах сейчас только я приготовлюсь подождите настроить немножечко просто так нет дела такие не делаются и бабах друзья снова давным-давно ну и что в этом мире было все все но потом что потом а что же у нас стало потом? Давайте же узнаем, что стало потом. А Что-то там взорвалось. Что-то бомбануло. Бомбануло. Все пропало потом. Все пропало. Совершенно все, что мы знали. Все пропало, друзья. И никто не помнит, что тогда случилось. Что же случилось? Какая интрига, друзья. Что же это могло быть-то? Ну и... О, кто это? А кто это такой квадратный зеленый у нас? Какой-то кубик, рубик что ли, я не знаю. Так, начать, друзья. Да, начать. А, ну что ж, я так понимаю, у нас вступление. Вступление совершенно новой игрушечки, в которую братишка Скретч решил поиграть. Да, наткнулся я на игрушечку под названием вот там, друзья. Это у нас «Казуалочка». Инди-казуалочка, как ее еще называют, от японского разработчика и геймдизайнера, Где нам предстоит оказаться в необычном и странном мире, где обитают ожившие камни, фрукты, цветы, столовые приборы, унитазы, какашки, друзья, и многое другое. Вот такая вот порция безумия нас ждет в этой... Игрушечки. Игра вышла 18 декабря 2019 года и только-только я до нее добрался. Ну что ж, для того, чтобы начать давайте нажмем на пробельчик и вздох. Наш кубик Рубик вздохнул и решил, что ему пора действовать. Почему я один? Говорит он а, мэр. Это у нас мэр, я так понимаю, да? В, С, А, Д, И, Т. Давайте прогуляемся, что ли, этим кубиком Рубиком, а, который находится сейчас а, а, в одиночестве в полном. Так, повернуть камеру мы можем мышкой. Вздыхает наш кубик. Непонятно, почему только он вздыхает? Чувак-то, у тебя что случилось? Это что, нехороший день, что сегодня был? Хватит плакать-то уже. Так, а, держим, значит, правую кнопку и поворачивается у нас камера. Да, вот такой вот интересный персонаж, друзья. Ну а перед началом видео я вас попрошу, ребятки, об одном Пожалуйста, поддержите меня своими лайками и комментариями Это для меня двигатель прогресса Вам совершенно ничего не стоит А для меня очень будет большая поддержка Играем, ребятки, в игру под названием «Ватам» Гиперказуалим, короче, друзья Да-да-да И а, вносим, так сказать, разнообразие в наш контент Так-так-так, ну что ж, давайте передвигаемся Значит, нас обучают двигаться в этой игре а, Нам предложили идти вперед. Так-так-так, что же еще нам предложили сделать? Я не, не знаю. Нам предложили просто двигаться. Мы идем своей дорогой А куда-то там. Я так понимаю, нам нужно выйти на центр камеры. Ой, на центр карты. Вот сюда вот. И здесь что-то должно, наверное, а, произойти по моим, а, так сказать, а, догадкам. Так, ну что ж, мы можем сесть. Я не выключаю игру, если видишь этот значок. Да, у нас сохранение работает. Ну что ж, садимся и продолжаем смотреть и наблюдать за этим непонятным, друзья, безумием. Да, так, наш курс. Кубик Рубик забрался и что-то начал размышлять. Что такое? Что случилось? Кто-нибудь вообще мне объяснит, что здесь происходит в этой интересной игре? Так, он что-то увидел. Опа! Что это за предмет? Новое открытие! Офигеть просто! Что это за камень такой, а? Кубик открывает новое открытие. ха Замечает новое открытие И что же он с этим будет делать? Мы можем прыгнуть, друзья, опачки Вот так вот мы прыгаем, офигеть просто Просто офигенный прыжок был Так, давайте подойдем к этому камню Так, мы, мы выходим и подходим К этому камушку, так, F взять Что же, мы берем этот камушек Давай, дружок, бери уже Бери его Я реально не понимаю, друзья, что здесь происходит А вы понимаете или нет? Так, ну что, бери этот камень, бери Ты что то думаешь-то? Ты долго будешь стоять, колдовать над а я не понимаю Чувак, бери уже его Вот, молодец А, а это, это, это вообще что такое? О, это оказалось не камень, это какой-то Какой-то живой предмет Который нам говорит, привет, привет, чувак Да здоровье к тебе, да-да-да Что ты тут делаешь вообще? Догоняй, говорит он мне Сейчас, сейчас я тебя догоню Ха-ха-ха, ха-ха-ха хочет этот маленький предмет а, да, ре реально, ребятки, игрушечка из разряда безумия какого-то Я не понимаю, что здесь происходит, но... Но-но-но, мне уже это начинает нравиться А как, друзья, вам нравится или нет геймплейчик этой игрушечки? Пожалуйста, напишите в комментариях Так, ну что ж, мы бежим за ним, мы играем сейчас в догонялки Интересно, могу ли я упасть с этой платформы или же нет? Ну, я так понимаю, что мне лучше не падать а Мне необходимо просто его догнать Стоять, говорю тебе, мелкий паразит А ну стой! Ты сейчас упадешь, стой, говорю или здесь нереально упасть? Так, так, так, как-то ускориться бы мне. Блин, камера, конечно, здесь очень люто работает. Так, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо. Надо разобраться, как работает камера. У меня вообще может персонаж упасть туда или нет? Да стой же ты, гад мелкий такой. Иди сюда. Так, взять в руки его. Отлично. Взял я его за руку и могу также отпустить. Да, нам веселее стал, стало с этим другом. А, были мы в одиночестве, нашли себе какого-то друга То ли это будильник какой-то, то ли что это, я не знаю Так, выберите, что надо выбрать? А, левой кнопкой мыши, значит, нам предлагают на него кликнуть И что мы делаем? Твой черед, а, теперь я должен бежать, да? Ну все, договорились, ну все, попробуй меня догони, какой довольный, а Я напомню, что этот кубик, это не просто кубик, а это мэр какой-то у нас Так, ну что, давай догоняй А, я должен мелочью теперь догонять этого большого, да? Побежали, побежали, я же тебя сейчас быстро догоню если учитывать то, что как я быстро удержал... Так, а что это у нас тут такое происходит? А, давайте нас перевели на этот камушек. Это же камушек, наверное. Так, так, так, задумался наш кошелек или... Или будильник, или кто это? Я не знаю, как его назвать, друзья. Дайте имя, пожалуйста, этому... К этому созданию непонятному. Каменное утро. А, каменное утро, да. Точно, я вначале говорил, что у нас здесь будут камни а, Всякие неодушевленные предметы становятся одушевленными а, Наш камень, я так понимаю, сейчас размышляет над чем-то И нам надо... Так, нам нужно а, подойти вот к этой вот, по-моему, штуковине, да? Он у нас задумался И давайте подойдем а, Неспроста же на нее свет пал снова Так, секундочку, на F нажимаем И что мы делаем? Так-так-так, он пытается забраться на этот камень. Но а камень сам у нас, походу, оживает. И у него тоже вырастают глаза и руки. Ха -ха. Офигеть просто. Я не знал, что будет такой поворот. Даже не догадывался, если честно. Так, а что же наш квадратный человек-то, наш кубик-рубик? Он просто в печали, что наш камень нашел нового друга. И он просто, смотрите, в расстроенных чувствах. Да-да-да. Наш маленький друг... А теперь может играть вот с этим большим камнем Так, и что ему надо сделать? Эй, мэр, говорит наш маленький друг Надо к нему, наверное, подойти к мэру, или что? У нас сейчас что-то здесь произошло Так, а возьмитесь за руки А с кем мне взяться за руки? Вот с, этим, вот, вот с этим чуваком надо взяться за руки, да, раз Так, ты меня за руку-то возьмешь, нет? Возьмитесь за руки, на куме беремся за руки Давай-давай, берись уже А с кем взяться? А поймай А, это я переключился на него, что ли, или что? Я переключился на него, ага, я могу переключаться вот на этом мелюзгу, так, отлично, возьмитесь за руки с а, квадратным человеком, пойдемте сходим к квадратному человеку, я не знаю, как его правильно зовут, а, я его иногда называю Кубик Рубик, подойдем к ним, <связываем> Кубик Рубик, он даже не похож на него, просто какой-то квадратный человек, давайте возьмемся с ним за руки, и, опа, иди сюда, иди, говорю, сюда, нифига у него как выросла рука, длинная рука, блин, так, так, так, ну что, а, ты чё такой в шоке-то стоишь, видишь, у меня новый друг? Ты в пролете, чувак. Ты в пролете. А наш новый друг, я смотрю, опять по -по проходит на свое место. И мы продолжаем дальше взаимодействовать с этим кубиком-рубиком. Так, и тут нам, похоже, уже дают поиграть за кубик Рубика, который э, в непонятных чувствах каких-то находится. Он в шоке. У него появилась гениальная идея! И что же он нам сейчас скажет? Давайте глянем. Так, что же он решил? Давайте подойдем. Приятного... А, приятно познакомиться. Да-да-да, надо бы познакомиться сейчас с этой компанией. А, ведь я раньше стоял на голове этого камня. А теперь давайте мы с ним поздороваемся. Да-да-да, нажмем на буковку F. Здра... Ох ты, подарок выпал сразу. Это что-то... А-ха-ха, нихрена бомбануло, а. Это что за у него за сюрприз такой был под шапкой? хе да, бомбануло, так бомбануло. Как пользуется магической бомбой? Одинокий мэр никогда прежде этого не замечал, но под его шляпой таится весьма странная сила. F отпустить, F нажать, и у нас появляется бомба. Че, еще раз бомбанем? Давайте попробуем. Так, Е и Ку, Это у нас руки. Да, что делать-то? А, мы, мы должны проверить нашу бомбу еще раз. Да, раз. Открываем и взрываем сами себя, я так понимаю. Да, весело. Еще разок нас, нас просят, еще раз повторить. Дело в шляпе. Вот такой у нас способный наш персонаж оказывается. А, Я-то думал, он простой, а он оказывается сюрпризом, да? Мы начинаем веселиться. Так, берем свою шапку обратно. Ее, наверное, надо подобрать. Да, берем шапку обратно. У нас опять на голове появляется бомба. Все хотят, чтобы я сделал бабах. Давайте специально для них и для вас, мои дорогие телезрители, я сделаю сейчас вот этот вот супер бабах. Бабах, друзья! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, будете... и мы будем с вами летать вместе по миру игровой индустрии. Вот с таким вот успехом, как наш зеленый э, дружок. Э, так, ну и долго он так будет? Интересно летать. Класс! Я так понимаю, я им могу управлять, да? Что-то куда-то он вообще полетел. А, да, на самом деле у меня небольшие непонятки, недопонимания в голове сейчас происходят а, из-за того, что я вижу на экране а, сам. Такая вот игрушечка под названием Вот там, друзья. Ну что ж, а, такая вот игрушечка... Мне пока что добавить нечего, потому что в моей голове странные... Мысли по этому поводу А что думаете, ребят, вы по этой игре? Пишите тоже в комментах Я с удовольствием почитаю Так, ну а наши друзья, смотрю, радуются Им весело от того, что я делаю бабах Они предлагают мне еще раз Делать бабах, давайте попробуем Тогда еще раз бабахнем Что, хотите бабах, да? Будет вам сейчас бабах Сейчас только я приготовлюсь Подождите, настроюсь немножечко Просто так не, дела такие не делаются И бабах, друзья, снова Летим куда-то в космос Причем уже все вместе Они за мной, а я от них И мне как-то хочется приземлиться бы уже Да, вот сюда на землю Вот вроде я приземляюсь, а вроде бы и нет я какой то реально безумие творится Так, это наш, наш кирпич Можно его кирпичом, кстати, назвать Умеет еще вот как-то так вот Плавать по воздуху Так, ну и что дальше? Бабахнули мы еще разочек Дальше-то что будем делать? Нам ведь все-таки надоет когда-нибудь Бабахать, это было весело да, в самом деле было, друзья, весело. А, немножко непонятно, но тем не менее весело. Так, ну что, какие дальше ждут нас приключения? Давайте глянем. Наши друзья удаляются, а у нас... А у нас камера переходит в другое положение. Игрушечка вот там. И я не знаю, что там, что нас ждет. Я так понимаю, у нас сейчас рассвет. Наступает рассвет, играет хорошая музычка. И встает вот такое вот толстое и яркое солнышко у нас, да. И я думаю, что сейчас непосредственно мы как-то с ним повзаимодействуем Так, ну что, доброе утро, солнышко Как говорит нам солнышко, доброе утро Привет, привет, привет а... А Все друзья хотят с тобой поздороваться Да, наступает утро и вот такое, так сказать, презентационное вступление к игрушечке под названием Ватам Я знаю, что она вроде как еще не закончена совсем до конца Она еще в разработке И это только лишь, наверное, маленькая часть ее Но контента, я думаю, нам на сегодняшнюю серию точно хватит. У нас сегодня первый обзор, да, от братишки Скретча на его канале на вот это вот а, безумие. Заря нового дня, у нас новая миссия и сейчас мы посмотрим, что наши друзья будут делать. Да, да, да, друзья. Так, а, давайте, что мы с вами поделаем сейчас? Надо шапку, наверное, взять обратно или что? Светает. Ну это я уже понял, что светает. А дальше что будем делать? Так, хотелось, чтобы яркий яркий свет что-то не темнел. Яркий свет хотелось. Не, пора прощаться. Кто прощается там? Уже уже кто там с нами прощается? Я что-то не пойму. Прощай, лучик. А, ну, так, так, так. Что-то я не пойму. Вроде только Светала, они уже... А прощай, лучика. А, с лучиком прощается. Кое-что еще в меню можно войти. В какое еще меню? Escape. Это понятно. Так, тут, я так понимаю, меня знакомят а, пока. Мысли пока. Что за пока? А ну стоять, я еще не закончил. Вопрос. Все а, наши персонажи в шоке, они не понимают, что произошло, единственное, что произошло, это лучик солнца пропал, и наши персонажи плачут горькими слезами, вследствие чего появляется какая-то трава, смотрите, ребятки, травка появляется у нас на земле, все наши персонажи плачут, да, и тем самым получается трава, так, замечательно, берем шапочку... Бабах, что? Давайте сделаем Бабах, что ли, еще Ну что, внимание, друзья, давайте развеселимся. Хватит уже грустить. Сейчас я вам сделаю здесь а, хорошее настроение. Черт, вы все разгрустились-то, я не понимаю. А, ну, давайте веселиться все вместе. Нельзя грустить ни в коем случае. Все равно наши персонажи почему-то рыдают. Было весело, да. Все знаю, что было весело, но все равно, друзья, все. Рыдают горькими слезами Давайте на нашему бабаху Точнее нашему да бабаха Кубику Рубику или как его зовут Я не знаю Так, мы можем же переключаться на других персонажей Так, вот мы можем переключиться на вот этого персонажа А что, интересно, он, умеет делать он У них же у всех есть какие-то способности Так, мы беремся за руку с этим персонажем И берем за руку А где мелкий? Мелкий! Куда делся мелкий? Ага, вот он стоит Так, а как с ним взяться за руку? Подожди, подожди нет, пусти. вот давай с мелким А с мелким-то как? Можно же мелкого тоже за руку взять Ну-ка, давайте сводим хоровод Сейчас, так, мелкого бери, мелкого Да блин, а что мелкого-то не берешь-то? Вот мелкий, во, вот так-то лучше Так, что дальше? Идем и плачем горькими слезами Ах, какой лучик светах Плохой, он нас покинул И теперь мы все рыдаем Просто ужас какой-то происходит, друзья На экране, я не знаю, долго это будет продолжаться Или нет но я все-таки хочу увидеть какую-то развязочку из этой всей истории То есть у нас пропал лучик света, да То есть это нужно просто переварить в голове Что происходит сейчас на ваших глазах Пропал лучик света Наши друзья в расстроенных чувствах Рыдают горькими слезами и эм, вследствие чего у нас появляется травка Так, я так понимаю, нам нужно вот сюда подойти И вот здесь, короче говоря, я так заметил, что там растет какое-то семечко у нас по центру И мы должны своими слезами полить, скорее всего, его, да? Давайте до этого додумаемся Я сам, ребят, додумался, никто мне не подсказывал Вот-вот-вот-вот-вот пошла жара и вырастает новый персонаж Нифига себе, вот это у нас арбуз получился Или кто это такой, это ромашка или кто это? Какой-то, короче, цветочек мы вырастили Бабах-бабах, он тоже требует бабах а, окей, сейчас нам наш кубик Рубик покажет, надеюсь, бабах. Да-да-да, он тоже хочет, чтобы я бабахнул. Так, давайте переключимся на кубика Рубика, который сейчас для этого цветка сделает бабах, ребятки, чтобы было всем гораздо веселее. Так, а как тут же делать бабах-то, я уже не помню. Так, сейчас сейчас подожди. Это делается очень просто, друзья. Бомбанули мы разок. И даже солнышко веселится вместе с нами Добрая светлая игрушечка, казуальная, я вам скажу Я бы даже сказал, что гипер Потому что казуальность здесь так и переполняет весь процесс Так, ну что ж, было весело, это я понял Но у нас, похоже, какие-то мелкие ростки появились Или это наш большой цветок рассыпался Или что это, я не пойму, что происходит здесь Так, что там получилось? Давайте переключимся на нашего ростка Нам, У нас какие-то новые персонажи появились, новые маленькие ростки так, и надо им сказать привет Привет, чуваки Это, я так понимаю, братва нашего зеленого Опа, я ему сказал привет, а он вырос Буквально, ребятки, в, в мгновение ока произошло Все Привет ему говорю, а он вырастает Так, а остается еще одному привет сказать Да, здоровенько Бабах. Тоже хочется, чтобы я бабахнул. Сейчас бабахнем. Так. Приглашение от цветков. От цветов с возвращением. Оранжевый цветок. У нас следующая глава. Да, она становится гораздо больше. Вы видите, как мы здесь просто разрастаемся. И все требуют бабах. Еще раз, еще раз. Все хотят, чтобы наш квадратный персонаж бабахнул. Так, вы будьте осторожны, потому что если я бамбахну как следует, вы можете все рассыпаться Так, ну что, давайте, ребят, представление устроим а, На счет три, готовы? Я тоже, я тоже Да куда вы убегаете? Стоять, говорю Стоять, мелочь пузатая, мелочь зеленая Так, а, я сейчас как бабахну Так, раз, два, три Погнали, да, да, да Вот так мы можем веселить народ а наш бабах, как всегда, класс Все летают, все счастливы и довольна. А тут что-то у нас летит еще. Это что это такое к нам прилетело? Я так понимаю, это туча с неба к нам прилетела. Вот такая... А, или это нос какой-то, я не пойму, пахнет чем-то. А, это нос у нас прилетел. Мистер нос у нас, ребятки, в эфире, которым нужно м -м, почувствовать аромат весны, я так понимаю. Вот они подходят куда-то туда, где-то -то чем-то тут попахивает, я смотрю, да-да-да. И вот эти запахи можно нюхать нашим... Носом, черт возьми, что у нас происходит, друзья. Играем в гиперказуальную игру под названием Уатам от японского геймдизайнера. Значит, вот поэтому у нас... И такие сейчас события происходят на экране. Ну а что думаете вы, дорогие телезрители, по этому поводу? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Ну и я, естественно, постараюсь на это ответить. Так, что нам предлагают? Нам нужно занюхать вот это вот все дело. Так, так, так, давайте подойдем к этому чуваку. А у нас появился новый персонаж. Это вот такой вот огромный нос, который, наверное, умеет нюхать вот такие вот вещи. Так, что у нас там? Давайте-ка подойдем. Что это такое вообще, не пойму? Это что это за странный запись? Тут ну, давай-ка определимся, а? нос. Давай-ка понюхай. И расскажи друзьям, что здесь, чем пахнет вообще Оп, занюхали и у нас появился какой-то маленький, маленький желудь Это, ребятки, желудь, по крайней мере, он похож на него, на желудя И что же он делает? Он может сказать привет Привет, говорит наш желудь, всем нашим друзьям И смотрим, как же развиваются события это дальше Что он, у него вопрос по поводу ямки так, мы, я так понимаю, можем этот желудь а, посадить а, вот в ту лунку, которая у нас находится в центре нашей карты. Давайте сейчас бежим. Все, естественно, следуют за нами, все довольны, все счастливы. А, но мне надо найти лунку. Да, вот она лунка, куда мы сейчас посадим нас, наш бравый желудь, который недавно только появился. Так, посадиться. Давайте посадимся, посадим этого желудя на место. Ну и для того, чтобы он вырос... Нам необходимо, наверное, поплакать будет Так, посадили мы желтый и весенний хоровод сейчас устроим Так, я так понимаю, чтобы весенний хоровод устроить Необходимо встать Ага, мне даже дают подсказку Встаньте а, вместе в круг А потом двигайте клавишами ВС АД. Давайте попробуем Так, а, все встали а, Я так понимаю, не совсем все встали Надо как-то, наверное, взяться за руки Так, ты бери мелкого Да, квадратный, бери мелкого Так, на Ку не сюда, не сюда, мелкого ванса. да не сюда же, что ж ты какой я прицепился к этому цветку. Возьми мелкого вот за руку. Вот он мелкий, блин, вот так плохо видно на самом деле. Так мелкого, мелкого бери за руку, блин. А, да, да, да, да, да. Все, все, все, все. Взял мерк. мелкого, отлично. И второй рукой бери вот этот вот эм, вот этот куст. Ох, у нас что-то как-то мне кажется больше стало гораздо. Так бери мелкого еще раз, тигру. Так взял мелкого, взял, значит, вот этот куст. Переключился на куст, э, взял следующего. Переключился на следующего Взял вот этого а Переключился за... На этого. Так, тихо, тихо Взялся вот за... Да не за него, а бери камень за руку Так, сейчас мы, ребятки, возьмем И поводим хоровод Так, бери каменного за руку Не достаешь, что ли? Так, бери, бери, бери, бери его за руку Да не того же ты бра... берешь за руку Надо всем, всем нужно поводить харавод. Надо сейчас взять вот этого за руку да, есть такое дело, переключаемся на него И он у нас сейчас берет мелкого самого Подожди, подожди, подожди Так, секундочку, на буковку Е Отлично, друзья, есть такое дело Значит, встали мы в круг и вводим хоровод Вот такая веселуха у нас прет Просто прет и переполняет Так, ну а дальше-то что? Поводили мы хоровод и у нас выросло Огромное мороженое Или что это такое? Это, это похоже на мороженое на самом деле, да? И у нас сверху наш маленький Желудь сидит, так Дальше-то что? Дальше какие интересные события будут развиваться, мне даже самому стало интересно, выше и выше, ну что ж, я так понимаю, растем потихонечку, вырос у нас вот такой вот большой дуб, или это мороженое, или... я не знаю, ребят, что вы думаете по этому поводу, напишите, как взбираться, все любят бегать и прыгать, делать бабах, водить хоровод и играть, но лазать тоже очень весело, в САД идти, в закрепить, и в САД взобраться. Давайте попробуем. Так, ну что ж, переключимся. Так как этот прием удлиняет руки, чтобы до дотягиваться до далеких предметов, нужно какое-то время привыкнуть. Но освоившись, ты э, значит прыгнешь, подцепишься и, э, я так понимаю, поползешь Прыгнуть, закрепить и класс. Ну то, я так понимаю, всего лишь ничего нужно сделать. Так, ну что ж, давайте попробуем. Э, попробуем. Кем мы попробуем? Наверное, нашим персонажам а, по имени Кирпич Кирпич, зеленый кирпич у нас сейчас в деле Сейчас попытаемся им сделать Так, подожди, подожди, зачем браться? Давай попробуем подпрыгнем, но Надо зацепиться, так, зацепились и поползли Ай да, родной, давай, давай У тебя все получится, надо долезть до самой макушки, где находится наш желтый Так, взять взаймы На F нажимаем и... Так, что это было сейчас? Ага, мы посадили себе на голову этот желуд. Это отлично, друзья, замечательно, наш... Кирпич может, оказывается, посадить себе в голову еще и желудь. Это просто, друзья, безумие. Это гиперказуальное безумие, у которого, у, от которого у братишки Скретча немножечко э, непонятки какие-то в голове. Мороженое дерево, я смотрю, у нас начало возмущаться. И оно просто проглотило нашего квадратного друга, который превратился э, в круглого друга. Да, очень, на самом деле, интересно. А, да, да, да, и немножко непонятно Да, у нас стал а, желтый опять у нас остался, мы его можем посадить а, Но я не пойму, почему У нас наш квадратный друг стал круглым Вдруг, вот это реально загадка Так, превратиться, давайте попробуем превратиться В кого же он хочет превратиться Я так понимаю, опять в дерево, отлично у нас вырастает большое дерево, такое ощущение, как будто оно стало еще больше, чем было в прошлый раз. Мы можем превратиться обратно, я так понимаю, да? Ага, вот таким вот образом туда-сюда можем превращаться, друзья. Одевай шляпу, где потерял шляпу? Желудь, блин. Так, подбирай шляпу обратно. Так, отлично, подобрали. И давайте превратимся. Мы еще не всеми персонажами поползали по этому дереву, поэтому вырастаем. И посмотрим, а, кем еще можно поползти. Кто у нас следующий? Давай Давай, теперь ты, камушек Теперь твоя очередь ползти вот это что у нас за... Это этапы какие-то или что это такое за вкладочки? Не пойму. Это, наверное, скорее всего надо всеми персонажами. Не знаю, короче. Сейчас, ребят, будем по ход действия разбираться и смотреть. Так, так, так. Просто какое-то, не знаю, у нас тут вакханалия какая-то происходит. да Давайте попробуем вот этим персонажем теперь. Поползем по дереву. Ну что ж, давай, давай, карабкайся. Наша с, с тобой цель это залезть на самую макушку и забрать желудь. И потом быть съеденным, взять взаймы Так, берем желудь, нас должно сейчас Это дерево, по идее, скушать, я так понимаю Вот оно уже крутится, но Почему-то оно нас до сих пор не ест Оно, видимо, нас должно стряхнуть, я так понимаю Давайте попробуем упадем сейчас с него, раз Нет, не хочет наш персонаж с него падать Мы просто на нем катаемся И все А как, как спрыгнуть-то с него? Давай-ка спрыгнем мы с него, раз Не получилось, еще раз Прыжок И упали, да, друзья, упали мы и ничего вроде бы как бы не произошло. А дальше-то что? Так-так-так, давайте еще раз попробуем покарабкаемся. Мы можем даже вот так вот прыгать, карабкаться, но не получилось. Так-так-так, а дальше-то смысл в чем? Привет! Я ему сказал привет. Он дал на себя залезть, и мы лезем выше, друзья. На самом деле, да, очень-очень большие непонятки у меня по этому поводу. Так, залезли мы на дерево, да, и что нам нужно здесь делать? А, может быть, переключимся на другого игрока? Давайте переключимся на этого, и чтобы он тоже залез на это дерево, по -по попытаемся залезть все на это дерево, и останемся там, не знаю только насколько. так, ох, как нос у нас быстро в наш залез, вообще прям моментально, так, на кого еще надо Так, давайте дерево, мы сейчас на дерево, значит, дерево переключаемся, вот этого мелкого тоже надо забрать, так, а как интересно, F сесть? Мы можем сесть, так, вот на мелкого, давайте переключаемся Мелкий, твоя очередь, давай, пробуй Ты тоже должен, должен, ты просто обязан залезть, чувак, давай, полез, полез По-моему, мелкому сложнее всех Будет забраться, потому что он Блин, вообще такой мелкий, что капец Как, блин, сложно ему будет Так, давай уже обходи, чувак Давай обходи, прыгай, тебе нужно Уцепиться за, за бороду ему, давай С разбега, с разбега, раз Так, зацепился А почему не лезешь вверх? Ты не пойму, нет, ни хрена не хочет наш мелкий лезть, но он, скорее всего, потому не, потому не может лезть, потому что он <laughs> не допрыгивает тупо до этого дерева. Ну вот он вроде зацепился и полез, полез, пошел, пошел, пошел, пошел давай, давай, речи, речи, речи. Ну, такие вот, ребятки, события у нас происходят в игрушечке под названием Вотман. Пытаемся понять, что здесь, ребятки, к чему, э, к за что мы боремся, собственно говоря, ну... Так как у нас это козуалочка, здесь можно не заморачиваться по поводу того, за что мы боремся. Так, э, я так понимаю, нам... Э, ну, можно сесть, это, во-первых. Давайте попробуем сядем. Сейчас у нас дерево стоит. Так, и что? Сесть ты сможешь? А, съесть! Оно может съесть, друзья. Не сесть, а съесть. Так, кого еще сожрем? Давайте вот этот цветок сожрем. У нас что получится? Так, давай сожрем этот цветок. А, ну иди сюда. Так, съели мы. Одна шапка осталась. F-плод. Ага. Мы можем вот таким вот образом а, производить плоды. Так, раз. Давайте вот этого попробуем. А, этого мы уже съедали же. Мы этого чувака уже съедали. Да-да-да, у него штука. Одна шапка осталась. Так, возвращением брокколи. Так, давайте этого тоже сожрем. Иди сюда, говорю, цветочек Блин, что-то какой-то он непокорный а, Блин, не смог я его съесть Так, секундочку, надо, главное, навестись на него Не может Не могу попасть я на этот цветочек А остальные-то что, катаются на нем? Давайте-ка съедим Не могу опять попасть, тихо-тихо Сейчас, сейчас, сейчас, секундочку Да, не... в такую игру, братишка, сквеча еще не играл Так, шапка осталась И мы сделаем какой-то плод Ух ты, с возвращением лука у нас получился лук ха, -ха Замечательно, так, что если, что будет, если я сожру камень? Так, камень, а ну давай спускайся Прыжок вниз Да не надо карабкаться по соседу Прыгай просто вниз и все, сейчас тебя дерево сожрет Так, съедай этого дерева Раз, съедаем мы камень И что получается? Получается у нас круглый какой-то а, Плод, так, давайте-ка нос Теперь съедим, нос давай прыгай Прыгай давай, хватит, уже засиделся ты здесь Так, он как будто на парашюте Спрыгнул, да, так плавненько И давайте-ка сожрем его сейчас тоже Иди сюда, так Съедаем мы нос, а что из носа Получится? А из носа, друзья У нас получается мясо ну и давайте мелкого тоже сожрем Так, я так понимаю, у нас какая-то сцена Мы просто съели сейчас всех И у нас все персонажи преобразовались Вы сами, ребятки, видите, что у нас происходит А происходит на самом деле полнейшее безумие Безумие э, Какая-то у нас получилась ягодка Какое-то получилось брокколи И что мы видим, друзья? У нас появляется какой-то огромный стол Это что за обеденный стол? Мы что, сейчас будем окушать, а, что ли? Я не пойму Давайте посмотрим, друзья. Прилетает к нам стол с совершенно новыми друзьями. И не продолжение ли это нашей, так сказать, компании? Я так думаю, что продолжение. С возвращением стол К нам прилетел, ребятки, стол, на который, наверное, мы сейчас и будем накрывать себя. То есть мороженое. У нас просто какое-то овощное получилось изобилие. Зов изо рта. Зов изо рта. Ну... Да, никак не могу привыкнуть к тому, что сейчас происходит А у нас зов изо рта Ну что ж, вот такая вот игрушечка у нас Интересная и веселая гиперказуально, под названием там. А что вы думаете, ребят, по поводу данной игрушечки? Пишите, пожалуйста, свои комментарии Братишка Скрэч, непременно на них ответить Ну и если вы хотите, чтобы я дальше Продолжал пилить видосы по этой игрушечке Веселой, то обязательно давайте наберем На эту серию хотя бы 300 просмотров И 50 лайков, и братишка Скрэч Будет в дальнейшем запиливать Продолжение этого увлекательного и интересного приключения. Но ну, а вы, ребята, играете только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея!